Всем привет, вы на канале Аниме-куна, озвучиваю я, Энилен, и это ТОП-3 Аниме, где главный герой пробуждает свою силу. Погнали! В третьем месте, игра Дарвина. Старшекласснику Канаме Судо, друг делает замечание предложения в виде участия в игре, сам друг не справляется в игровом процессом и ему требуется помощник. Парень в силу своей отзывчивости и склонности разнообразит скучную повседневность, соглашается. А в этом была ее ошибка, ведь он не удосужился ознакомиться с пользовательскими соглашениями Судо. Для участия в игре устанавливается на свой телефон приложение, название игра дарвина после того как приложение было установлено ему некуда было деваться от ответственности что настигает и следствие игровых действий игра установлена на гаджет парня имела жесткое правила, и согласно одной из них из нее невозможно выйти до того момента пока не будет уничтожен каждый из число соперников. а их немало втором месте пламенная бригада пожарных. Череда пожаров, опасный инцидент, происходит в Токио. События ужасные. Никто из специалистов не может понять причину происходящего. А люди продолжают самого спламеняться Людей, которые превратились в живое пламя, стали называться Инферно. Пламени людей стали приходить на животные. Способность нести хаос в мирных течение города. Общественность смогла относиться к нему немного спокойнее. Инферно. Стали эволюционировать Но... и последующие поколения огней научились управлять огнем и форма их тела походила на человеческую. Чинира Кусекалбе, один из новых инферналов, ему удается воспламенять, из-за этого умение ему дано прозвище Дьяволский ступни. Парень не собирается покости, а решает пустить свои способности на благо общества и поступать на службу пожарную роту номер восемь. А в первом месте в нашем топе расположилась аниме «Контроль». Япония пережила страшный кризис и находится на крайне крае. От не имея банкротства страну спасает фонд национального благосостояния. Но это не улучшает экономику, безработница растет. А бедность повсюду за ней преступность и 12-летний парень Кикимура Йога учиться на экономиста. Он рано стал сиротой, а ее мать умерла, а отец пропал. Но несмотря на происходящее в стране, Какимару хочет стабильности и счастливой семьи. Но встреча с Маски, представителем организации Финансового квартала, полностью изменит ее жизнь. Масаки предлагает Кикимару отличную сделку. Он дает ему крупную сумму денег залогом, который будет будущий парень. Единый Антре, так называет члена финансового квартала, проводит сделку на кому, который стоит актив. Актив это существо, который подчиняется. Выигрыш финансового квартала способен влиять на происходящего в реале, чтобы как-то сохранить баланс между реальным миром. Альтернативным игроки пытаются выиграть минимальную разницу. Параллельным турниром ее разоблачить исчезнувшего отца с вами была а они подпишитесь на канал аниме он всем пока удачи